Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в, в, в авиастроении, в ракетной области, в... в, в, в. Горяченьком хоть попей, Владимир!